Так, так, так, так, так, вот еще мне прислали, просят прокомментировать. Дурилов Александр пишет, никаких классов нет, терминология устаревшей идеологии прошлого века и так далее. Ну и спрашивают, вот некие тоже э, прислали некого Игоря, э, значит, э, вопрос, к какому классу относится Горбачев. Ну, что такое социальные классы? Ну, вообще классы, если взять классы, да, это некие группы, у которых есть общие признаки, да. Ну, и поэтому, когда мы говорим про социальные классы, ну, это некие такие устойчивые группы, социальные группы, которые мы можем отнести, да, вот, к средствам производства, да каким-то образом они относятся тем или иным образом к средствам производства и ну, к общественной организации труда, безусловно. Но самое главное к распределению вот тех самых материальных благ. То есть классы участвуют в этом распределении тем или иным образом. Либо они неимущие классы, либо они доминирующие классы, гегемоны тот, кто занимается этим распределением. Поэтому так что всегда есть классы, всегда они были, но мы боремся за то, чтобы их не было в дальнейшем. То есть, есть всегда класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. Причем класс эксплуататоров, как вы понимаете, живет всегда припеваючи, какой бы уровень развития исторического вот еще относительно классов надо обязательно сказать что классы они в рамках вот именно исторического развития э, так сказать себя позиционируют они существуют не сами по себе там это не вечные классы которые э, там от Начало, так сказать, государства И вот по сегодняшний день Нет, они меняются Но всегда есть класс эксплуататоров И класс эксплуатируемых Как это ни странно И вот спрашивают к какому классу относился Горбачев Ну что ж не к классу эксплуатируемых Когда родился, конечно, в крестьянской семье Может быть, относился к классу эксплуатируемых Нужно разобраться, какие классы были в СССР да? В СССР класс был рабочих ну, безусловно, те, кто производил материальные блага, крестьян, те, кто сельским хозяйством занимались. Ну, классшибка грамотных, как их называли, интеллигенция в качестве прослойки. Какая нахер прослойка? У какого-нибудь Маркса или Ленина есть прослойка какая? Нет, есть класс, интеллигенция. И по их отношению к распределению материальных богатств. Да? И эта интеллигенция, она ее не надо путать со следующим классом, который доминировал. И там тоже было огромное количество различных инженеров, интеллигентных людей, академиков. Только одни были просто интеллигентами. А другие были допущены до распределения материальных благ и всего остального. И это правящая элита, так называемая. Но это не элита, это правящий класс. Класс партийно чиновничий и военно-полицейской бюрократии. Так можем его сейчас назвать. партийно чиновничий и военно-полицейской бю бюрократии. Что сейчас происходит? Сейчас нет классов, что ли? Конечно, есть. И, в общем-то, их не стало меньше этих классов, чем было, да, то есть класс партийных чиновничий военно-полицейской бюрократии остался, остался. Появился некий класс эксплуататоров, буржуазии появилась да, современные буржуазии, там так называемые новые русские и так далее. Есть такие класс эксплуатируемых работников, есть рабочие, они или просто работники, да, ну будем называть рабочие там какого-нибудь гусеничного трактора, механик-водитель. Рабочий – рабочий. Крестьяне есть – есть. Интеллигенция есть как класс – есть. Да, есть, правда, некий продвинутый класс интеллигенции. Те, кто кормит себя сами, те, кто занимаются компьютерами, Какими-то технологиями, биткоинами и так далее. Это тоже огромный класс. Очень большой. Появился вообще невероятный новый класс маргиналов. Да? Причем всегда маргинальные классы были неимущие, а сейчас сверхимущий маргинальный класс. Это мажоры. Их нельзя отнести к военно-полицейской, этой чиновничьей бюрократии. Нет, конечно. Мажоры как отдельный класс, посмотрите. да, И тоже имеют свое отношение к распределению материальных благ, богатств, все эти свиночайки, да, они тоже там и не просто клюют какие-то зерна. Есть абсолютно, это лимпинизированный класс, да, но при этом они достаточно обеспечены. А есть лимпинизированный класс молодежи, который нищий абсолютно, класс неимущей молодежи. Так что по этому поводу нужно еще очень много думать, работать и так далее.